А когда это касается детей, это очень важный процесс. Мы все хотим, чтобы все наши дети были здоровыми. А когда они начинают болеть хроническими болезнями, это всегда очень большая ноша и психологическая, и материальная для родителей.